радиослушатели интернет-портал радиоцентр санкет продолжает свою программу и сегодня у нас на связи россия духовный мастер ольга викторовна и мы в прошлой передаче я просто напомню говорили о том что э, есть такая методика методика э, реконструирования днк для чего это надо. Ну и вот две программы мы посвятили этому. И сегодня мы хотим завершить тогда эту программу. Ну и потом мы поговорим о анатомии, но только не просто анатомии, как это обычно проходит там в школах и в институтах, а анатомия человека, а энергетическая анатомия человека. Uh, и прежде чем мы приступим к программе, я хотел бы два слова сказать, как с нами можно связаться. Это тройное W.sungatesradio.com. Это SunGates, солнечный оборот, на конце буквы ноль 1.08. Ну и э, нас можно видеть и слышать на э, YouTube-канале и на Facebook. Ну а сейчас мы начинаем нашу программу. Ольга, Здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас добрый вечер, вам доброе утро. Да, у нас уже начался день в это время в Чикаго 12 часов дня, на Восточном побережье, Нью-Йорк, Вашингтон, час дня, ну, а в Москве 8 часов вечера. Да, вам добрый вечер. И как всегда, я рад приветствовать вас в нашем эфире интернет-портала радиоцентра Сангейтс. Ну, давайте мы тогда закончим все-таки с реконструированием ДНК и последние вот нити ДНК, что нам дают реконструкции? Ну, посмотрите, когда в далеком прошлом, скажем так, мастерам приходилось восстанавливать свою структуру, они это делали с помощью практик, это достаточно долго, это годами нужно тренировать свое тело и выравнивать его. Это было очень сложно но тем не менее мастера а, справлялись и в общем то вознесенных мастеров достаточное количество до да, вышло у нас а, с земли а, сегодня облегчается ситуация сегодня приходят а, много школ которые а, с других измерений каждый созвездие сюда приносит своего учителя который здесь рассказывает о том как можно быстро а, не затягивая на целые годы а, быстро провести реконструкцию нашего тела, но ну, я имею в виду энергетического тела. А, ну, конечно, пока еще раскрутка меркаба. А, меркаба раскрутить можно, другое дело, что ее поднять очень сложно, потому что мы еще не знаем, как ее послойно разобрать. Да? Хотя уже работают учителя, которые уже заняты этой проблемой. Что требуется от человека на сегодняшний день? От него ему нужно знать, кто он есть, ему нужно понимать его строение, из чего он сделан, скажем так, и понимание того, что вы находитесь просто в коробочке, или как это сказать, в панцире, или в костюме, как хотите, и на самом деле вы есть гораздо большее существо, наверное, это нужно осознание. Если оно есть, то, соответственно, будет не так сложно перестроить свою ДНК, поскольку школы действительно пришли дают мастер-класс, дают э, самые разные практики и в том числе перекодировка ДНК. Что это дает? Это дает э, достаточно быстрый рост, это дает связь, э, если у вас уже есть связь, вы достаточно быстро можете попадать в эту пустоту, то есть в свой дом, откуда вы пришли. И Соответственно, вы можете быстро двигаться. Это, что такое связь? Это тогда, когда вы знаете ответ. То есть вы задаете вопрос, вы получаете ответ. И с этим очень легко жить и двигаться. Вы всегда знаете направление. Туда надо ехать, не надо. Здесь надо сделать, не надо сделать. Ну, разумеется, ваше эмоциональное тело должно быть в полном покое, само собой. Если оно чуть-чуть колеблется, то вряд ли вы услышите правильный ответ. Скорее всего, воспримите э, сигнал своего мозга, и, в общем-то, заблудиться будет несложно. А, да. Угу. Ольга, я вас, извините, прерву. Давайте, раз мы уже начали говорить, и вы упомянули эмоциональное тело, давайте немножко отвлечемся, что это такое, и как все-таки а. заставить или не заставить, а помочь ему соответствовать вот. вот то что мы хотим достичь да. ну вообще конечно человек который ежедневно излучает огромное количество эмоций он вообще за ними не следит то есть он вообще человек каждый день выходит из дома там что-то делает работает приходит и каждый раз его эмоциональное тело оно подвергается такой нагрузке идет такой отток энергии неконтролируемый отток Человек не видит, насколько, какие мысли из него истекают, с каким посылом они идут, отрицательным, положительным. И, разумеется, эмоциональное тело бесконтрольно раздает всем энергию, что называется, кто захочет, может взять. Да? Когда вы начинаете наблюдать за своей жизнью, когда вы становитесь бдительным, вы начинаете в первую очередь следить за своими желаниями. да? То есть первый посыл, вы наблюдаете за желанием. Если вы отловили это желание, оно исчезнет. Если вы пропустили импульс, оно становится больше, разрастается, вы уже ничего с ним сделать не сможете. и Вы будете подчиняться только этому желанию. Неважно даже, какое это будет желание. Поэтому... Когда вы бдительны в наблюдении, вы наблюдаете за каждой мыслью, которая приходит. Это как в кино, что ли, нужно так, можно сказать. Но для того, чтобы научиться быть бдительным, для этого все-таки один раз нужно попасть в эту точку пустоты. Потому что мозг очень хитроумное существо. И ну, при всем уважении да к этому величайшему компьютеру, тем не менее... А заблудить он в лабиринте Минотавра вас легко сможет просто вот насчет на раз и и уговорить вас и построить логическую цепь значит и сделать полный рациональный расчет значит и убедить вас конечно да для мозга это не составляет никакого труда и потом человеку всегда страшно а если мозг не работает если ум выключен а что за ним а что дальше там какая-то бездна там ничего нет Значит, я не думаю, я не существую, меня нет, я не живу. Страхов огромное количество, поэтому человеку остаться, допустим, наедине, на вершине горы где-то там посидеть неделю, для него это будет ну, просто катастрофой, потому что восприятие мира – это себя как личности. То есть я взаимодействую с кем-то, я личность, я разговариваю с одним, с другим, все, я живу, я нужен. Я что-то делаю, я произвожу, тогда да, тогда спокойно, тогда есть база, тогда я на чем-то стою, я уверен, в завтрашнем дне мне хорошо и комфортно, я живой, да? А, когда же ты остаешься один на один, человек всегда один, да, как бы там ни говорилось. И ну, рождается один, умирает один, и живет он один тоже. И когда человек один на один сам с собой остается, вот здесь и вылезает вс. Причем, когда на медитации у меня спрашивают, как так? Я пока жил, у меня не было никаких мыслей, пришел к вам на медитацию, мысли полезли из всех щелей, я не могу с ними справиться. Конечно. Вы когда-нибудь замечали свои мысли, когда вы ходите на работу и обратно? Да никогда. Вы даже не задумывались, что у вас там в голове творится. Когда человек начинает медитировать, конечно, первоначальный ворох мыслей, страхов, злости там вылезает и вылезает из него и справиться с этим тяжело, на следующий день идут проверки на зеркалах, и человек просто его выносит, он начинает ни с того ни с сего э, становиться агрессивным, просто на ровном месте, его все раздражает, он не знает куда себя деть, и у него ничего не получается, а от этого получается еще большее раздражение, либо на себя, либо на окружающее пространство, либо просто на судьбу, то есть человек всегда найдет виноватого, а уж мозг ему в этом поможет. Значит наше эмоциональное тело Подвергается ежедневно Такому выбросу отрицательной энергии Что мы ну, Тело может стресс Один стресс засунуть Куда-нибудь, да, второй стресс Третий, на десятый Печень там уже говорит Так, мне достаточно, все, я болеть пошла да? И соответственно Органы наши, они Большое количество стрессов принять не могут Они не бездонные и в какой-то момент времени вы окажетесь в больнице. Да, конечно. Поэтому чем раньше человек задумается между о том, какая связь существует между его мыслями и его здоровьем, чем раньше он это поймет, чем раньше отследит, тем легче ему будет свое тело чистить, восстанавливать, и тем быстрее он придет к этой гармонии. На самом деле человек всегда ищет покоя, он всегда ищет равновесие и всегда ищет вот такое вот единство с природой. На самом деле поиск всегда заключен в этом. Но человек ходит разными путями, он всегда ищет, куда бы ему пойти. Он мог пойти через науку, поискать Бога в себе, да, вот это единство, но там не получилось. Пошел через спорт, через искусство, он пошел через музыку, да, он ходил разными путями, но нигде не было покоя, нигде. Можно было идти даже через деньги, но и деньги не приносили покой. Но тогда у нас все миллиардеры были бы самые счастливые люди на свете. А, поскольку, да, может пос... быть им стоит начать медитировать. Да, если они начнут медитировать, конечно, они миллиардеры доберут... эти. А? Они тогда будут и деньги у них есть, и счастливы они будут, да? Да, тогда, конечно. А вообще, как вы считаете, вот я немного отвлеку вас, как вы считаете, вы смотрите, ну, есть такое понятие карма, уже слава богу, весь западный мир об этом, ну, как бы думается, знает. Так вот, миллиардеры, миллионеры, они же не такие, как бы. Все плохие, вот, все, они не делают деньги на каких-то бедах и так далее, будем так надеяться. Они просто умеют заниматься бизнесом. Но ведь это их карма, верно? Да, То есть качество. если человек богат, значит, у него какие-то качества есть, были в тех воплощениях, в этом воплощении, которое позволило ему завоевать вот это положение, которое он имеет. Вопрос другой, счастлив он от этого или нет, это мы не знаем, предполагается, да что счастье деньги не приносит, но, тем не менее, они обеспечивают э, многие вещи, которые нам как бы надо. Вот как вы думаете, в этом плане есть какое-то э, разночтение, понимание, что такое счастье? Mm -hmm. Ну, вы знаете, вообще, когда человек приходит на игру, на землю, то он очень четко понимает, какое количество эмоций ему нужно отработать. Если он в прошлых жизнях не мог отработать, допустим, высокомерие, презрение, да, ну какое-то, значит, человеколюбие, если у него это не получилось в прошлом, он начинает искать место, где он это может сделать. Я сейчас не говорю об алчности, там, жадности и так далее. Вполне возможно, что у человека осталось какие-то привязки, да, а осталось, что он не может вовремя отцепиться осталось что он не может там передать правильно наследство он начинает ругаться о том что его наследство передали неправильно и так далее то есть есть какие-то зацепки за материю где он это может пройти скорее всего да в теле вот этого миллиардера или там еще э богатого человека допустим да? то есть э прежде всего здесь отрабатывается эмоция и это главное а уж какой костюм у тебя будет э костюм подбирается под твои эмоции которые не доработаны и если в следующей жизни тебе понадобится отрабатывать значит, жалость к себе, страдания и так далее, то вы, конечно, возьмете костюм бомжа или там какого-нибудь э, такого старого человека, который беден. Э, то есть костюм выбирается под непроработанные эмоции. И здесь нет вопроса кармы. Э, в данном случае, ну, нет. частично, частично есть, конечно, да. Э, но все-таки игра... Но эмоции все равно являются частью кармы. Mm -hmm. Рост, самое главное – это рост. Дело в том, что если он выберет другой костюм, у него не будет роста, вибрации не повысятся. Дважды проходить в одном костюме, играть нету никакой… Нет, ну, если, конечно, человек там повесился или там… Да, второй раз тот же самый костюм, да, само собой, то есть решать те же проблемы, да. Но если человек доиграл до самого конца, он поднял вибрации, то вряд ли он в этот же костюм вернется. Скорее всего, будет что-то новое, интересное. – Вы, да. Вы имеете в виду в следующей жизни вряд ли да, он в этот костюм да. вернется, да? да – Да, Если человек бросил этот костюм, то, разумеется, он будет возвращаться снова в эту же точку и начинать с самого начала. До тех пор, пока он не пройдет эту э, сердечную боль, Пока он не пройдет все испытания, с этого костюма никто его не отпустит. Ну, то, поэтому... то есть, получается, в карме вообще нет никаких зависимости, да? Нет, здесь в данном случае нету. Рост является единственным прерогативой, скажем так, да, единственным вот движением основой, скажем так, воплощения. Поэтому подбирается страна, родители, должности и так далее. Все остальное подбирается уже именно под неотработанные эмоции. Чем быстрее вы проработаете отрицательные эмоции, чем быстрее гармонизируете свое состояние, тем быстрее повышаются вибрации, и у вас есть возможность играть уже не только на земле. То есть, если вы хорошо подняли, умерли, пятое измерение приглашает уже совершенно другие планеты, там уже совершенно другие другие миры и можно на Землю не возвращаться. Я не хочу сказать, что Земля является там тюрьмой, э, там тяжелой школой или там. Ну, нет, конечно, но все-таки Земля является самым плотным состоянием да, третьего измерения, и здесь жить непросто. Не все ангелы могут посещать Землю, потому что здесь нужен колоссальный опыт, здесь могут играть только старые души, проигравшие во всех мирах э, и набравшие опыт. И ангелы, конечно, хотели бы здесь э, дру, э, поучаствовать, но иногда они только помогают, иногда они только как группа поддержки тела, и с удовольствием, конечно же, помогают людям, но сами не могут воплотиться в тело, потому что для них это крайне сложно. Посмотрите, сейчас индиго идут, они с трудом вообще вписываются в наше третье измерение, с большим трудом, потому что многие из них не умеют там, значит, заниматься хозяйством, не умеют делать какие-то земные дела, бытовые дела и для них это крайне сложно. Они могут петь, они могут рисовать, они могут лечить, они могут делать массу всяких интересных дел, читать мысли, может быть, даже будут телепортироваться. Но приспособиться к земным делам очень сложно. Поэтому... А если, если пойдут ангелы еще более высокого измерения, да, там 10-11, то они совсем будут ходить, только здесь как одуванчики, на все взирать и с восторгом, и, в общем-то, вряд ли они тут будут как-то <coughs>, взаимодействовать или э, смогут здесь жить. Сложно. Те люди, которые уже общаются с ангелами, понимают, откуда они пришли и знают своих наставников, своих учителей, им гораздо проще, конечно же, здесь вспомнить себя, проще узнать свои задачи, зачем они пришли, то есть узнать свою миссию, чтобы быстрее двигаться, потому что здесь... Это возможность, земля, это такой потенциал Вы за одну жизнь можете квантовать на много-много скачков И за одну жизнь сделать себе любое измерение Кто знает это, кто использует это Конечно, они всю жизнь двигаются, всю жизнь обучаются И всю жизнь занимаются своим ростом То есть развитие души идет на земле очень плотно и очень ускоренным темпом и таких людей достаточно много. Их видно, и их все знают. А, ну, большинство, конечно, землян ни шатка ни валка, спи, ну, как бы а, двигаемся понемножку, а, как черепахи. Ну, значит, так нужно. Значит, а, если никто не подталкивает, если никто затылок не дышит, значит, все хорошо, и можно расслабиться и, и ничего не делать. А, ну, правда, когда человек уже перед смертью он осознает, что, в общем-то, время было дадено, способности были, и можно было использовать а, эту жизнь для продвижения вперед. Но что-то помешало. А, то ли а, старые программы родительские, которые не дали отвязаться от родительских мыслей, а, потому что земля не всегда же диктует: «Живи как все, будь как все, делай все правильно, и все будет хорошо». А, Сложно э, детям, пришедшим сейчас на Землю, отвязаться от родительских программ, от мыслей, от неправильного мышления. Все земляне думают неправильно. И детям, которые пришли сейчас, сложно... А, смотрите, а, в, каком, да. в каком плане все земляне да. думают неправильно? Значит, сейчас объясню. Конечно, в том плане, что э, у землян... Э, они считают, что э, на земле нужно жить, э, тяжело трудясь, здесь нужно вкалывать, здесь нужно зарабатывать, здесь нужно гробить свое здоровье и так далее. Дети, которые пришли, они пытаются объяснить, что такое материализация мысли, что такое фотонная энергия, о том, как можно согревать тело, о том, как можно обходиться без еды, о том, как можно чистить воздух. Они обучают чистить воду и так далее. То есть... Э, восстанавливать экосистему и все это через мысли и все это через медитации, нужно писать намерение и не получается пока у младших детей переубедить землян в том, что ну, нужно сначала рисовать планы, нужно сначала рисовать намерения, что ты хочешь от жизни и только потом ждать этой материализации. Причем материализуется оно само по себе. То есть здесь не нужно вкалывать, как ломовая лошадь, и гробить свое тело. Но у Земля другая точка зрения. Они считают, что для того, чтобы ты процветал, чтобы ты был успешен, чтобы у тебя все было, для этого нужно износить свое физическое тело, значит, и, в общем, 8 часов там работать на работе и, значит, что-то там делать. Да? неправильная точка зрения, совершенно неуместная. Но в игре она была нужной для игры. Так, просто сегодня игра закрывается. В игре, да, нужно было сначала самих себя обмануть в том, что нам нужна еда. Нужно было обмануть в том, что нам нужны энергоносители, там нефть, газ и прочее. То есть весь этот обман для игры это самая подходящая, конечно, да, концепция. Но сегодня... Когда мы говорим о том, что э, дети пришли с новыми знаниями, они готовы делиться этими знаниями, они могут нам рассказать, как правильно жить и не портить природу, как жить с ней в единстве. Э, мы, у нас вообще есть выбор. Э, смотрите, животные очень э, живут в единстве, да, но человек, если он животное, если человек животное, то он ведет себя крайне. Э, ну, негативно себя ведет, да, то есть он вырубает леса, там убивает животных и так далее. Если человек человек, еще одна ипостась, то в принципе он переходит на фрукты-овощи и, в общем-то, мысли свои поддерживает там в чистоте, да, то есть у него нет ни агрессии, ни зависти. Но если человек бог, дошел уже до какой-то другой определенной стадии, то он уже понимает, что что, что такое единство. Он уже понимает, что его тело не нуждается ни в воздухе, ни в еде, ни в энергиях. То есть оно само по себе, тело функционирует, и божественная энергия сама напитывает тело, и уже в теле происходят другие совершенно процессы. То есть у человека всегда есть выбор, в каком виде жить, что, куда стремиться. И вот этот выбор каждый человек делает сам. То есть, да, угу. Ну, понятно, понятно. Но как все-таки подойти к этой стадии, когда человек э, понимает, что он хочет э, э, и что ему нужно делать и как э, правильно начать функционировать в этом плане ему ну, самому? Да, кон... тут. Вообще ему нужно, человеку, разобраться с самим собой. Человек редко заглядывает внутрь себя и пытается понять, кто он и какие способности внутри у него есть. Нужно очень хорошо осознавать, что все, что ему нужно, у него внутри. Снаружи ничего нет. Совсем ничего нет. Внутри находятся способности, внутри находятся намерения, там находится материализации, там находится энергии, там находится связь с Богом, и там находится... Связь с, с, не только с, с ангелами-наставниками, да, с, с твоей группой, которые тебе помогают здесь что-то делать То есть все находится внутри, снаружи ничего нет Как только вы начинаете заходить внутрь, как только вы начинаете медитировать и находить там что-то проявлять что-то, то есть вы пишете намерение, мне нужны вот такие способности, заходите в прошлую жизнь. Возможно, вы в прошлой жизни были художником или в позапрошлой. Вы заходите через хроники и добываете там себе эти способности, и вы уже умеете рисовать. Если вы хотите научиться петь, значит, вы опять заходите в какую-то жизнь и опять там смотрите, когда вы пели, приходите обратно с этими талантами. Все можно вернуть... В это тело. То есть его можно насытить всеми способностями, которыми вы обладали когда-то раньше. Мало того, можно развить все способности, которые вы еще хотели бы доразвить у себя. Но вам для этого нужно понимать ваше направление, куда вы будете двигаться. Куда двигается человек, это в этом его интерес. Что им его привлекает, где он получает радость. Где он удовлетворен собой? Вот где его эйфория в том, что вот да, я могу, у меня получается. Вот, вот эту точку надо найти, потому что одному нравится рисовать, другому танцевать. Вот эту точку, которая тебя будет э, все время двигать. Да, у тебя получается, значит, ты дальше двигаешься. Берешь еще один мастер-класс, либо ты самостоятельно занимаешься, и ты удивляешь людей, потому что ты добился... Высокого мастерства. Очень бы хотелось, чтобы люди погружались внутрь себя и оттуда выкапывали все свое. Посмотрите на ученых, вот на них можно отследить, да, ведь они новые изобретения новые формулы выкапывают изнутри. Понимаете, они заходят в канал и соединяются с информационным полем нашей галактики и считывают оттуда информацию. Они приносят новое суда. Это не в их мозгах родилось новое. Ничего подобного. Они считывают, умеют читать информацию и приносить ее сюда, поскольку они каналы. Если все люди будут заглядывать внутрь и с помощью каналов соединяться с, с другими информационными полями, ну не только хроники Акаши э, личные, у нас еще земные, галактические, вселенские есть, то есть можно заглянуть в любое место. Если люди это будут делать, то каждый будет приносить сюда на Землю все, что он умел и, и знал раньше, и не только на планете Земля. Да? Лю много людей здесь, которые приехали с других созвездий. С приехали, хорошее слово. А, значит, <И> прилетели тоже, наоборот, <кươi> <да>. <кươi> ну, если, да, если считать, что Меркаба это транспортное средство, то тогда прилетели. А, хотелось бы, чтобы люди а, акцентировали, а, хотя бы начинали с пяти минут в день, Полного расслабления каждой мышцы своего состояния растекаться, расслабляться, вот полное, знаете, проваливание такое, да, растекание в энергиях. Хотелось бы. Если человек хотя бы поймет удовольствие от этих пяти минут медитации, то дальше он уже будет медитировать и 10, и 15, и 20, и час, и так далее, но пока вкус не почувствовал человек, пока он не понял, что такое дом, что такое блаженство, ему, конечно, да, сложно. Он будет воспринимать людей, медитирующих, как чудаков, бездельников и так далее. Ну, во всяком случае, я с таким раньше встречалась людьми, для которых это было ну, непонятно, скажем так. Ну, не секрет, что да. для многих, собственно говоря, и сейчас это непонятно. Да, вот. И... Сейчас, конечно, около меня такой коллектив людей, с которыми очень хорошо, комфортно работать, и люди понимают, о чем я говорю. Мы вместе двигаемся, и есть и группы, которые сами двигаются хорошо и медитируем вместе. Но были времена, когда сложно было разговаривать на какую-то тему, потому что сразу у людей такие квадратные глаза из орбиты выпадали. В общем, да, ну. Приходилось, наверное, по часами объяснять, что на самом деле я имела в виду. Ольга, простите, а какое есть ли такое вот оптимальное, скажем, время для медитации? Или такого нету вообще? А, ну, вообще, конечно, оптимального нету. Просто смотря что вы хотите сделать, вот здесь, наверное, цель какая-то стоит. Если вы просто хотите набрать энергии, вот вы пришли, вы устали. Да? Вы понимаете, что первый, ну, есть такой первый слой Который тело устало все Дальше делать ничего не хочет Это ум говорит, что тело устало Это еще первый слой Потому что ум включен а, Есть второй слой Когда тело реально устало И тело уже все не может а, И есть еще третий слой Когда тело вроде как устало Но ум вроде как молчит И третий слой говорит о том Что Сейчас можно вернуть все в исходную точку. То есть вы 15 минут перезаряжаетесь энергией, через 15 минут у вас будет состояние, как будто бы вы не работали 8 часов. То есть энергия появляется много, потому что именно божественность восстанавливает всю вашу физическую структуру, и для нее это не вопрос. Сколько вам надо, столько вы будете работать. Мы экспериментировали э, с телом э, тело ехало за рулем совершенно спокойно 36 часов э, без всяких значит остановок и в общем ровно э, замечательно и не чувствовала усталости вообще э, так считается что каждый человек должен как бы ну, ему надо ну как минимум 8 часов там, 5, а... Да, конечно. – или это так считается а на это, это по-другому Конечно, еще раз вам говорю, что все, что человек думает сам о себе, это не всегда есть истина. Человек не знает свои возможности, он не знает, на что он способен, он не знает, что можно с телом сделать, какой у него ресурс на самом деле, да, насколько много он, например, может плыть или там бежать или там еще. То есть человек вообще о своем теле ничего не знает на самом деле. А уж тем более, это он о физическом теле ничего не знает, а уж если говорить о эмоциональном, там эфирном, астральном, дальше идет эмоциональное, ментальное, будхи, атма и так далее, значит, если говорить об этих телах, то человек тем более этом, даже и не пытается чего-то там узнать. Его все в жизни устраивает, ему все нравится, у него все хорошо и все замечательно. Он живет не хуже других. Он, да, у других. И видит только свое совершенно да. замечательное тело в зеркале. Да, разумеется, он видит свое тело в зеркале, ему кажется, что все, значит, вот он, он это вот есть вот это, то, что он видит в зеркале. И, конечно же, дальше он не задает вопросы и не хочет, ну, как бы. Узнавать, что ли, о себе, да, ну, наверное, это для него страшно. Потому что если он начнет узнавать себя, а вдруг там какой-то негатив я о себе узнаю, а вдруг я узнаю, что я плохой, например, и это будет очень страшно, неприятно. Тут у него и так проблем хватает, он и так в депрессии я там каждую неделю да, после разговора с начальником. А тут еще выяснится, что у него, оказывается, еще какие-то недочеты есть, так у него совсем настроение не упадет. Поэтому страхи в первую очередь держат человека и не дают ему возможность медитировать, узнавать себя, погружаться внутрь. И мало того, у нас ведь игра так устроена, что государство заботилось тем, что ему нужны рабы, которые должны вкалывать, вламывать. И разумеется, государство в этом смысле в игре самый лучший воспитатель, самый, который раздает волшебные пендели да, для развития человека. Это, наверное, самое лучшее, что может дать человеку препятствия или трудности. Да? Ну, потому что человеку, конечно, когда обучается по-хорошему тоже, да, там через книги, через учителей. Да, но иногда бывает так, что обучение по-плохому дает наилучший результат. Поэтому все, что происходит в игре, во всех этих государственных структурах Которые отжимают как лимон человека и выбрасывают его на пенсию а, Ну вот Я считаю что это наверное В игре самое лучшее А без Змеи Горыныча спектакля не бывает а, Поэтому нужно все принимать как игру Нужно понимать что а, Вы сюда пришли на землю Отработать много чего И все есть любовь И все есть а, В игре есть в игре есть азарт, вот. И с азартом и с наслаждением ангелы играют. И когда вы не на земле, когда вы на небе, ну, образно на небе, вы с интересом наблюдаете за всей игрой и готовитесь к следующему выступлению. Вы одеваете очередной костюм, одев, э, мажете очередной грим. Mm. И, да, и, соответственно, вы на сцену. Да? И вы знаете, как вы сыграете, вы знаете, что вы получите от этой игры, какие удовольствия, да, и вы, потому что вы по-настоящему -по испытываете эти эмоции. К сожалению, в других измерениях эмоциональное тело отсутствует, в некоторых вообще отсутствует. Поэтому эмоции здесь на Земле полным ходом отрабатываются, да. Понятно. Ну, хорошо. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Мы так и не рассмотрели ага. э, нашу э, программу анатомическую, которую мы хотели рассмотреть, но э, мы, наверное, это уже сделаем да, э, все, давай. Э, в следующий раз. Э, ну а сейчас э, мы должны попрощаться. Ольга, спасибо вам э, за вашу э, очень, как всегда, э, правильную и такую вот позицию о том, кто мы есть, кто мы люди и как все-таки мы должны функционировать в нашем истинном обличии, а не просто находясь в этом всеми нами любимом теле, которое мы видим в зеркало. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Спасибо, что вы были с нами, что вы нас слушали. Интернет-портал радиоцентра SunGates, WsunGatesRadio.com.com SunGates108 это наш скайп, 1 девять девять 226 9956 это те, кто захотят позвонить и пообщаться по телефону. Ну хорошо, тогда всего вам доброго, Ольга, остатка вечера, у вас уже скоро день, часов вечера, у нас еще пока разгар дня. Ну и до новых встреч! Да, до новых встреч! Всего-всего, до свидания! Да.